Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим жуткий мультик про Картун и других монстров! Все, кто за три секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придет Картун Кэт! Три, два, один, ноль! Все те, кто поставил лайки, молодцы! Но ну а мы начинаем! Да Я капец его боюсь! Он такой жуткий твос, кал. Просто Ужас! О, -о, О, Как вот Джейсон, да? Привет! Кто кого, как вы думаете? О, еще и Фредди здесь Слушайте, ну, у них у всех когти есть Колющие, режущие, это мощно Это кто? Тебя-то как раз и не хватало, я считаю Жестко Что происходит? Так, все, клоуна нет Забудьте, праздника не будет Хотя с таким клоуном. А, вот он он а Это убийца? Да, это он Как его зовут? Убийца, короче, второе Все собрались здесь Даже картонка Это как-то жалко сейчас стало Слишком много против него противников И Они все на него ринулись Мамочки О, Он своими длиннющими руками Просто их всех распаролосовал. Джефф, убийца, следующий Я вспомнила, его зовут Джефф Отрубили лапы Это реально я сейчас вижу на своем мониторе это кто такие мультики снимают? В моем детстве были другие мультики, они его на. Блин! Я думал, он не выберется. Все, я короче болею за Картункета. А какая жесть! Какая жесть! Это нельзя смотреть. Ой, ой, видели эту лапу, которая его забрала? Второй Картункет? В смысле? А вот оно что, вам. Кто на чьей стороне? Все против друг друга или все против Cartoon это? Я не знаю. Я, короче, за Cartoon это болею, потому что на него слишком много противников. Так нечестно. Блин. Башка моя, башка. А, он ему голову оторвал, это ужасно. Это когда-нибудь перегорсится? Где зубы теперь? Твой оскал уже не твой оскал. А он опять их отростил. Можно было бы так? Еще одна голова полетела. Джефф убит со своим ножом. Тут вообще, мне кажется, роли не играет просто. Этот аношник достал превращаться во все подряд. Он хитер, зол. Ну, а теперь что вы сделаете? Мне интересно. Вам? Че, все никого не осталось? Капец, это мутяха. А. Когда они, что ж, бессмертный получается. Этот вообще человек. Ну, какой он тоже такой с мистической историей. Он его размера. Это бой, как динозавр. Знаете, раньше дрались какой-нибудь там. Опа. Как такое может быть? Непредсказуемость сюжета меня поражает. Я не знаю. Мне кажется, вот все, которые снимают всякие фильмы в Голливуде, а, про всяких вот таких. О, блин, здрасте! Здравствуйте! Какие люди в Голливуде? Им нужно, в общем, взять здесь э, эти трюки. Я такого количества смертоубийств не видел ни в одном сюжете, никогда в жизни клянусь, ни в одном фильме. Слендермен это, конечно, опасно. Мне кажется, Слендермена не победить. Он же вообще супер зло. Неуловимое зло. Итак, все опять стандартного размера. Ради Рюбер умеет огонь пускать, такого не было в фильме. Нет. Здрасте. Вот это вот эта отрыжка. Они еще все все бессмертные. Сколько можно? Хоть кто-то же должен был кони двинуть. Извините за выражение. Никто этого не делает. Опа. Вот он самый, он самый опасный. Тут, мне кажется, наш картунка, это уже наш, видите ее, видите, я всегда на стороне слабых. Нифига не сделает. Тандара, да. Ну кто может победить Слендермена? Ну картунка тоже из этой же серии, он тоже такой. Мистически непонятный какой-то чувачок деревом Слендерменом Смешно. Это невозможно. Невозможно деревом победить Слендермена. С невозможно победить Он всегда появляется там самый нежный момент Он всегда появляется за спиной или перед тобой Когда уже знаешь, что тебе бежать некуда Вот в этом вся его и опасность Бам ма мач -а -а. Я просто смотрю вот этот весь сюжет И офигеваю просто Сколько здесь всего произошло Как они так создали этот мультик Который основан полностью На всяких вот таких вот приемах жестких Это страшно Привет Рука кровавая Да, конечно, пойдем посмотрим Интересно же Никого нет Еще интересней стало Так, нас двое Мама Что же будет? Что же будет? Кто кого? Они оба какие-то мощные, сильные, ну ладно. Размазала просто по стене. Если тебя размазала по стене, не жалуйся. Это либо стена хорошая, либо ты просто очень мягкий. Или жидкий, или тебя расплавило на жаре. Ну, что-то из этого, в общем. Пам-парапам. Да свидули. Тьма засосала тьму. Это просто чернила. Это чернила, вот этот вот его оскал, вот эта его шея. Вот эти вот длинные руки, которые могут дотянуться куда угодно Это, конечно, опасность картун Казалось бы, да? Кот должен быть милый Все же коты милые Все, кроме картун-кэта, мне кажется Ну и говорящего кота Томаса Так уж вышло Вам друг друга не победить А чья была рука-то в итоге? Вот там Чья была рука? Того Какое прикольное сердце Оно как экран телевизора или монитор. Но оно уже такое голографическое. Как ты повернулся без сердца? Хотя ладно. Некоторые люди и без сердца и живут. О, вот это уже армия. Бам, бам, бам. Интересно, вкусные вот эти человечки на вкус? Какую ерунду я сказала? Наверное, нет. Потому что картон как не чувствует вкуса, я так уверена. Он чувствует только азарт. Загнать свою жертву, поймать ее, поиграться с ней. О, вот это ты накачался. Это ты клет так? Или кону? О-опс. Они не победят друг друга. Это битва такая же, как у нас была в предыдущем с вами сюжете. Деревья повалятся, луна грохнется, месяц отвалится и все такое прочее. Но... Ничего не произойдет. Они так и будут биться до конца времен. Серьезно вам говорю. И вот включается кран. И у тебя из крана вытекает карпунская Ты тут такой. Ой. О, здорово. А здесь кто победит, как вы считаете? Они тоже оба очень сильные. Тут мыши, и крысы, и собаки, и все остальные Ну Cartoon Кэт самый опасный, я считаю Потому что у него все утягивается, Потому что он бессмертный, он опасный И тут собака-кот все в раз Как такое может быть? Это кто? Это вообще кто? Если вы знаете этого персонажа, напишите мне в комментариях Ладно, у этих понятно, Рамс уже давно А вот это кто? Вы похож на мыша Слушайте, ну нормально, такая компания подбирается. И мышь, и кот, и пес. Ну, все как всегда. Если собирается эта компания вместе, ничего хорошего не будет. Меня больше всего пугает в Картун Кэсси, что он может пробираться через стены, появляться там, где казалось бы его не должно быть. Что у него все вытягивается, что он черный, что у него пасть, что у него оскал, и что он может менять свой размер. Это опасно. Ты от него не сбежишь. Да. Бах! Башка твоя глупая, собачья. Не надо, я прошу. А, -а, -а да, это какой то мышонок. Он такой, боже, боже, он молиться собрался, поздно. Это он похож на скорпиона. Я меня не толкай вот так вот вот. Они все втроем Получаются против друг друга, да? Они соединяются Периодически вместе Все втроем против друг друга борются Потом один начинает против друг друга Они не могут определиться с кем они Жоу. Ты такой опасный Башка отросла, глаза покраснели Все, множество лап вот это замес! Это замес, тех замес замес. Уже не убежишь, пес. Мне кажется, он может его проглотить. Вот сейчас он возьмет и сожрет. О нет, это мышь с собакой. Какое странное сочетание. Мышь-собака. Ну, несколько ударов мощных, да. Я вижу, что там заколочены окна. Значит, там никто не живет. И слава богу. Oh! Бегите! Да вы... Самое странное, что у них перчатки такие, как у Микки Мауса. А Микки Маус якобы добрый. Он точно добрый. Не существует ли никакого мультика злого про Микки Мауса? Я уже ничему не удивлюсь на этом канале. Все. Кровище. Картун Кэт победил. А с кем теперь играть? Кого теперь бить? Все. Ты понимаешь, что ты теперь одинок в своих скитаниях? Мог сейчас загрустит. Или нет? Куда это он? Да, он загрустил! Картун Кэт победил. Мы поняли. Вот такое у нас сегодня было странное мультяшное видео с Картун Кэтом. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно посмотрите еще вот этот видос. Люблю вас, целую, пока!